Здравия вам, господа бояре! Новогодний интернет бурлит обсуждением вот этого ролика на ютубе. Петербуржец подал в суд на бывшую жену, родившую сына от египтянина. Ах, какой негодяй. Подал в суд на женщину, ни в чем не повинную, скажет кто-то. Но все не просто так. Ладно бы, изменилось египтянином, выгнал жену и дело с концом. Но... Она с мужем, со своим, которым ураган оставила, развелась и подала на него на алименты. Казалось бы, логично, что если ребенок не твой, то ты алименты платить на него не должен. Как можно платить алименты на не биологического сына. Это чужой ребенок абсолютно. Это твоя женщина. Где-то кого-то нагуляла, ты его как бы не усыновлял. Но закон наш считает совершенно по-другому. И вот это, как гром среди ясного неба, ну, для многих, даже моих подписчиков прозвучало. Видимо, они не в курсе, что у нас такие законы. Ну и, соответственно, для тех, кто далек от моносферы и далек от всех наших исследований, для них это, конечно, было вообще шоком. Как у нее совести хватило это сделать, говорили они. А мне вот безразлично, есть у нее совесть или нет. Мне странно то, что у нас такие законы, которые позволяют бессовестным людям наживаться на честных людях. У нас прекрасная страна, замечательное правительство, отличный президент. Да. Более того, ну чтобы вы знали, есть один закон такой, по которому вы будете назначены отцом. Если в течение 300 дней после развода ваша жена родила ребенка. Допустим, она залетела от любовника, но отцом будете назначены вы. Отменить несправедливо назначенные на чужого ребенка алименты, конечно, можно. Но для этого нужно через суд инициировать проведение экспертизы ДНК. И там же в суде доказать, что на момент рождения этого ребенка вы не были в курсе того, что вас обманывают, вы не были в курсе того, что это не ваш ребенок. В этом сюжете показана сама, собственно, виновница торжества, она бегает кругом с телефоном, снимает, потому что все общество понимает, что она на самом деле не права, она, видимо, очень боится какого-то преследования, она боится, что ей, возможно, кто-то может отомстить или кто-то ее может справедливо наказать, она очень боится наказания, стопудово, но наши суды и наше законодательство считают, что она ни в чем не виновата, она не совершила никакого преступления, это с точки зрения нашего закона. С судами ее бывший муж немножко накосячил, он провел ДНК-экспертизу по своей инициативе за свой счет, а не через суд, там выяснилось, что вероятность его отцовства 0%, ну там либо 0, либо 99,8, там всегда либо один, либо другой результат, там не бывает так, что 30%, там, 70%, либо да, либо нет. И вот с этими данными он попытался обратиться в суд. Естественно, что скажет наш самый справедливый и гуманный суд. Ха-ха, Мы -ха, сделали экспертизу за свой счет, а надо было у нас. Так что извините, ничем не можем помочь. В моносфере, в мужском движении таких историй проходила масса. Но кто нас слушает, кто нам лайки хотя бы ставит? Мы же абьюзеры, жены ненавистники обиженки на весь женский род. Мы говорим о женщинах правду. Это же нельзя делать. А вот компании НТВ вроде как оказалось вдруг можно. И что-то их абьюзерами, жены ненавистниками не обозвали. Комментаторы к этому ролику сочиняют сказки. Видно, что в семейном законодательстве они не бум-бум. Вот, например, Мила пишет. В этой ситуации жаль ребенка. Женщинам почему-то всегда кого-то жаль. Мамашу бы призвать к уголовной ответственности, ну, чтобы ее потом, наверное, было жаль, и обязать выплатить все полученные алименты с учетом морального ущерба. Ха -ха, сейчас. Так бы поступил справедливый суд. Но наш суд скажет, о, здорово, мужик, классно, ты доказал, что ты не отец поэтому с этого момента а точнее даже не с этого а когда решение суда вступит в силу там через 10 дней там или через 20 дней вот с того момента ты алименты будешь платить не обязанно. он скажет этого мало пусть она выплатит мне все уплаченные ей алименты которые я платил на чужого ребенка суд скажет извините у нас нет такой статьи у нас нет такого параграфа по которому вам должны дать взад Ваши все выплаченные на чужого детеныша алименты. Только в нашей стране, пишут грамотные комментаторы, может быть такое. Платить алименты за чужого и остаться при этом судимым. Да, кстати, он перестал платить по собственной инициативе. Герой этого сюжета. Ему назначили принудительные работы. Ох, ты такой, вот неответственный отец, надо же. Давай, вперед. Алло, гараж, мужика просто обманули. Почему обманщик не сидит в тюрьме, обманщица вернее? Почему она гуляет на свободе? И почему ни в чем не повинный мужчина вдруг оказался подсуден по всем статьям? Наверное, пора подумать о том, что справедливости в этом мире не существует. Этому комментатору отвечает. Заря вы так думаете. Поизучайте ситуацию в США и Германии. Там Ротфема полный мрак. В Германии за самовольное внесудебное проведение ДНК экспертизы без согласия матери. Прикиньте. А мать скажет, что «Да я не хочу. Но она же знает, что от египтянина. Скажет, «А не, не хочу, не буду. Без ее согласия нельзя. Там бы ему еще пять лет накинули в Германии. Вот такие вот законы за рубежом. И это все идет к нам. Это же стильно, модно, молодежно, это же прогрессивно, не правда ли? Только несправедливо, но никого это абсолютно уже не волнует. Вот еще пишут, тест на отцовство надо делать сразу после родов. Да кто его после родов сразу делает? Все же верят в какую-то любовь. Все же верят в честность своего партнера. Сейчас вроде стали ДНК-тест у детей брать прямо в роддоме. Наверное, это связано с тем, что хотят, ну как бы, сами понимаете, там, тоталитарно всех ограничить, там, знать обо всех все, вот, наверное, для этого. Но никак не для того, чтобы отец четко знал, что его это ребенок или не его. Вот грамотные вещи люди пишут. Необходимо прямо в роддоме выдавать вместе со свидетельствами о рождении сразу тест ДНК. Принять это на государственном уровне и прописать в законе о семье. Рассмотреть уголовную ответственность за подложное отцовство. Лет так 10 исправительно-трудовой колонии за это давать. С возвратом алиментов и выплатой компенсации пострадавшей стороне. Классно, что есть такие мысли, но кто-то... Что-то делает для этого? По-моему, никто ничего не делает. Вот еще одного сказочника нашел среди комментаторов. Сказано в святых книгах, если мать признала факт измены и ребенок чужой, она должна вернуть все имущество и подарки, которые она получила от мужа, включая алименты. Извините, но это так. И теперь они будут договариваться на условиях потерпевшей стороны. Вот всем таким сказочникам, которые веруют в святые книги, я пожелаю дальнейшей веры в эти святые книги. Это прекрасно, что это вам помогает по жизни, но разводить вас будут не по святым книгам. И назначать вам алименты будут тоже не по святым книгам. И плевать судам на ваши убеждения и на вашу веру. Они вас будут разводить по закону. А закон говорит о том, что можно заиметь ребенка от египтянина и назначить не биологическому отцу ребенка алимента. Даже женщины негодуют. Светлана пишет, стерва, она не понимает, что все это вернется к ее ребенку, и впоследствии ее сыну преподнесет такой же сюрприз, как ни странно. Ну да, конечно, давайте дальше будем верить в закон кармы. А гораздо проще верить в то, что после смерти вас обязательно вергнут в ад, но если вы попросите прощения, то вас простят. Да. Можно грешить без проблем, можно делать все, что угодно. Вот только хотелось бы спросить матерей. Вас действительно устраивают сегодняшние законы? Ну, конечно, классно, когда мужики обязаны вам платить, вас содержать, там, платить кучу алиментов, еще жильем обеспечивать и так далее. Это все прекрасно, замечательно. Но подумайте о своих детях. Если у вас есть дочь, то, в принципе, вы можете глаза закрыть на сегодняшние законы. Они для женщин идеальны. А если у вас сын? А если у вас сын? который потом просто попадет под охмурение какой-то не очень честной, не очень хорошей девушки, будучи молодым, когда у него будут гормоны играть, он наплюет на всю вашу материнскую любовь, на все ваши советы, увещевания, на весь ваш разум, он наплюет. Он, руководствуя собственными гормональными позывами, женится на ней, заведет с ней сразу двоих детей, она с ним разведется, и вы будете распиливать ту квартиру, которую вы зарабатывали своему сыну в течение всей своей жизни, выплачивали ипотеку, работали там на двух работах, и еще алименты мужнины туда закидывали. Вот это у вас гарантированно отнимут. И ваш сын, еще, возможно, даже не окончив институт и не успев а, устроиться на работу, будет сразу подсуден. Во-первых, ему назначат алименты, он их не сможет платить, потому что, допустим, он еще не работает, его сразу же приговорят каким-нибудь принудительным работам, и хорошо, если в тюрьму не посадят. А если в тюрьму посадят, то это как бы уже уголовка, и в хорошую фирму с такой репутацией уже могут и не взять. Как вы думаете, вы хотите... Такого будущего для своих детей. Или вы действительно уверены, что ваша любовь, она, ну, как бы сильнее всего этого, сильнее всех законов. Вы все пройдете вместе. Вашего сына минует чаша сия. Если вы действительно так думаете, то это как минимум наивно. Потому что закону пофигу, как вы там на самом деле думаете. Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так. Лайк этому ролику, если думаешь о будущем, вступай в семейный фронт по ссылке в описании и борись за права семьи. Всего доброго.